Так, найти контроль вентиляцией. Ты заплатишь за причинение вреда моим детям. Хорошо. Так, давайте теперь почитаем, что написано тут. Панель управления вентиляцией. Обнаружено препятствие, выполняется диагностика. Разрыв труб высокого давления, забор воздухозаборника, его необходимо прочистить. Вытяните рычаг, чтобы заблокировать уровень вентиляционного коридора для обслуживающей бригады. Я так понимаю, что это... этот рычаг. Боюсь, это не открыло прямой доступ к грузовому хранилищу номер 2. Вы должны вернуться к лестнице и войти на палубу обслуживания на четвертом уровне. Я уже слышу, что там снаружи кто-то ходит. Или это мои шаги? Нет, не мои. Так, двух нету. Откуда вы все вылазите? Может, на потолке. Еще есть где-то какие-то проходы? Так, получается нужно мне попасть на четвертый уровень. Ну, ну пошли. Так, возможно, это здесь у нас разрыв. Кто и откуда по мне стрелял? Угу. Следуйте по коридорам Это что-то вроде лабиринта Ожидайте неприятных сюрпризов Я установил создатель на вашем экране Чтобы помочь вам с поиском пути Это сообщение у меня выскочило Когда я прошел мимо четвертого уровня Так Дрон у меня Взять Получилось А вот и турелька, которая по мне стреляла. Давайте ее уничтожим. Так, нужно теперь все мои вещи расставить по своим местам. Как я эту турель пропустил, я вообще не представляю себе. Так, нужно немножко покушать. С этим же у меня и здоровье немножко восстановилось. Так. Лабиринты. То почему вы такие живучие? Так, кто там еще на меня? А ну, он что, мертвый? Так, турели здесь пока что нету. Это как бы радует. Хорошо. Тут радиация. И жара. Так, у тебя что у нас? Еда немножко было. Мясо заберу. Что здесь в контейнере? Тоже не особо полезные вещи. Так, пошли сюда. Что-то я совсем не понял, что здесь произошло. Так, New маркер Ну, это, скорее всего, та отметка, которая есть. Это я поломать не смогу. Может быть, там проход опять на вентиляции? или куда-то вниз а вот есть какой-то поворот хм. впервые я эту мерзость так легко убил хм. так отметка у нас там Так большой кислородный бак. Ну, так таракашка там водится. А ну, да, на этих, конечно, мелких э, дроби не напасешься. Турелька что-то не особо хочет на меня реагировать. Так, ладно снайперскую винтовку поиспользуем немножко хм. хорошо что он не вылез минус турелька так посмотрим что здесь еще есть Ничего. Главное не заблудиться, когда я возвращаться отсюда буду. Минус. Так, с этой стороны есть проход. Хочу посмотреть, что будет с этой стороны. Так, скорее всего, нет это уже другой проход у меня было такой ну, в целом он завален в общем я правильно думал так там есть таракан и не один куда ты убегаешь Фух. так найти выход ну, там еще какой-то контейнер есть скорее всего мне в тот проход и нужно было идти хм. Так, отсюда ничего не полезет? Надеюсь, что нет. Вот больше всего раздражает, что они спавнятся так неожиданно. Турели там наверху вроде бы нету. Вот таракан. так мужику жарко давайте посмотрим что тут а, совсем что что-то ему уже плохо стало давай охлаждайся воды у меня нету случайно с собой ну давай охлаждайся Воды-то как бы нету. Можно аптечку использовать. Ну, хоть немного легче ему стало. Так, еще один уровень. Ну, в целом с этим уже можно ходить. Ну, давайте сохраним. Так. Восстание против неизбежного ничего не даст. Понятно с вами все. Там еще есть. Хм. Она, наверное, там пройти не сможет. Так, еще там что-то бродит. Так уже по идее ничего не бродит Так турели вроде бы нигде не видно Закроем дверьку Бур Так что там взорвалось то? Вот здесь еще есть шкаф медикаменты это хорошая вещь так тут у нас что-то даже ничего полезного не будет хм. так давайте пройдем пока сюда Что там? Что там? Да <звы> Та дохни ты уже. Ой-ой-ой-ой-ой! Та с... Что-то такое резкое-то. Фух. М да, конечно, империон даст фору любой хоррор игре. Вот вроде бы порядок. Это у нас бункерная дверь. Скорее всего, через нее я не пройду. Так, здесь все поблокировано получается. Так, эту дверь двери открою. Рычаг активации грузового лифта находится в грузовом отсеке на стене под окнами. Хорошо, что я хотя бы успел спрятаться наверное сейчас нужно использовать э, аптечку и посмотреть кто там по мне стрелял он вижу турельку хм. да интересно получилось еще одну аптечку используем так, перезаряжаем все оружие ну давайте посмотрим, что у нас будет здесь Он как раз точка, на которую мне нужно идти я нашел еще одну турельку так с турелями вроде бы все покончено по-любому сейчас будут здесь вот эти вот твари бегать так боюсь а только вот этих чуваков так я вернулся уже на то место где меня убили я, наверное, стану где-то тут, попробую вызвать дрона и забрать свои вещи. Так. Дрона убрали. Хорошо. Вещи при мне. Так, снайперская винтовка, дробовик. Так, это у нас есть. Здесь, значит, сразу при входе будут э, враги. Давайте я немножко покушаю. Так, хорошо. Очень хорошо. Так, там видно еще какая-то мерзость подползла. Ух! Четыре штуки завалил. М да. Кушаем аптечку. А ну. Эх, бинт. Где мои бинты? Вот, есть. хорошо нужно держать свое оружие постоянно полностью заряженным ну как то так Итак, опять я тут опять кушаем выставляем оружие наверное я начну из дробовика Потому что вблизи он более эффективен, чем остальное оружие. Так, парни, куда вы уже поубегали? Минус два. Здесь, если не ошибаюсь, их немножко больше было. Так, ну в целом мне это хорошо. Лекарство. Лекарства. Еда. Так, что у нас там? Ой, кажется, я пожалею, что туда пошел. Хм, энергетическая какая-то штука. Так, а эти двери открываются? Нету доступа. Так, может здесь где-то есть еще какие-то полезные вещи. Ну вот у нас есть какой-то рычаг, наверное это он. Ну ладно, давайте нажмем, сохранимся. Откажитесь от своего крестового похода, и ваша сущность восторжествует. Казаться, говоришь нет спасибо так найти лифт теперь нужно так может быть да здесь уже все активно ох и страшно мне туда же идти хм. винтовка Воспользуйтесь грузовым лифтом и спуститесь на грузовую палубу уровень 2. Ожидайте это много этих существ, количество движений огромное. Пройдите через грузовую палубу и найдите комнаты управления ядром варпа в секции двигателей. Так, а есть смысл здесь полазить? Может быть я найду какие-то еще полезности? Так, кухня, я был на ней или же нет? Скорее всего нет. Еду заберем. Ну или же был. Так, это третий уровень. Это очень хорошо. Давайте я сейчас опять-таки сброшу все ненужные мне вещи. Кстати, включу я корабль, хочу в холодильник поставить продукты, чтобы не портились. Вот так. Ну, и это тоже сбросим. Э там в ящик давайте сбросим весь ненужный хлам. Так, это я пока э поставлю патроны так и это пускай будет замечательно в целом давайте сохранюсь и пойдем дальше так это та грузовая палуба так а сейчас интересно будет у меня доступ нету так это у нас сидушка ну что будем спускаться мы уже на лифту так если здесь будут те твари то это не особо страшно потому что я умею летать вот так надеюсь они летать не умеют а ну. так еще надеюсь что здесь не будет турелей так значит в целом, если будет какая-то опасность, то убегать нужно в эту сторону. Оп. Давайте, друзья, я вас жду. Ну, не прячьтесь столько. Так, очень хорошо. Там еще был звук какой-то, либо роботы, либо зироксы, непонятно. Опять вот этот звук. Оп, оп, оп. Ну это такое. Этих я не боюсь, пока что. Ну что-то оно там пытается укусить. Надсмотрщик. В этой серии ну, я еще такого не убивал. Так, а тот, блин, страшный звук еще есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Это что было? Я, наверное, даже верх ногами перевернусь. Так, тут инфицированный бродит или нет? так а если бродит тогда где так уходить отсюда быстро надо вот еще один этот насмотрщик даже не один да весело так, надеюсь сюда не придут э, те стреляющиеся хм, да, патроны быстро заканчиваются 19 уровень уже получен Так Здесь есть пентоксид Это круто Эх Хм Там еще один по-моему стоял ой ой ой это мне уже не особо нравится давайте попробуем залутать этого моба и вот так куда ты убегаешь? Хм. Так, ну, давай же. Дохни уже наконец-то. Фух, вроде бы пока все. давай так что у этого таракана есть а ничего особенного фух сохраниться нужно обязательно да сколько же вас тут может быть? Давайте убираться отсюда. Фух, промазал. Это очень хорошо. Сколько вас тут? Если бы здесь не было этой шахты лифта, я вообще даже не представляю, как бы я с ними справлялся. ай-яй-яй-яй-яй так где моя аптечка так, им нужно еще что-то скушать вот так там еще а ну Давай, давай, давай. Труп. Ну, в целом, Аида предупреждала, что здесь их будет много. Давайте. Так, у меня, по сути, еще одна аптечка осталась. Сюда доступ есть? Есть, но я что-то туда не хочу идти. было бы здесь довольно высоко мне бы возможно не пришлось бы так часто бегать так турель хм. так промазала Убегаем. Так, хорошо. Он еще одна тварь бежит. Ай, ай, ай, ай, ай, бинты. Так и последняя аптечка. Было бы неплохо здесь еще найти медикаменты. Так, замечательно найти варп-контроль. Что, где? Блин, этот звук совсем мне не нравится. Смотрите, какая метка эта турелька. Так, что у нас здесь восстанавливает здоровье? Интересно, я по той турели хоть раз попал или нет? Так, с турелькой все. И надеюсь, она там была одна.